Так, все, включил микрофон. Всем привет, друзья. Сегодня у нас будет гайд э, на кайсу. Многие ее пикают и не знают, как ее собирать. Эм... Винрейд, ну да я не самый сильный герой но на самом деле я очень много спустил потому что у меня было больше очков и был лучше винрейд. сейчас у меня бешеный лустрик поэтому я проигрываю на всех героях не судите строго я вам расскажу то что вы должны знать про кайсу про ее умения про то как она усиляется именно все остальное это уже дело ваших навыков погнали в тренировочку заходим сразу находим мы нашу кайсу а, сразу давайте посмотрим, что у нас так. Это АП. Нет, АП нам не подходит. А, про АП сборку, ребята, это уже отдельная история. У меня был челлендж. И именно вот такую сборку АПшную я для нее сообразил. Как говорится, ну самый лучший вариант. Что касается рун, вот руны. Завоеватель, вампиризм, устойчивость, охотник титан. Да, и, конечно же, отхил, сладкоежка. Так, ладно, ну... В принципе. И из дополнительных умений щиток берем. Почему щиток? Потому что при этой сборке у вас получается 4 щита. 4 щита. Это круто, на самом деле. Так, погнали погнали, разберем азы сборки. Давайте у меня класные скинецки подарили. кайсак из КДА. Классно заходит, мне нравится. Что касается механики и игры самой Кайсы, это убийца-стрелок, у нее не столь большой рейндж, как именно то, что она умеет исчезать, сокращать дистанцию, носить большой взрывной урон в одну цель и улетать, буквально ну, догонять противника или находить противника, который ну, загулял по одиночной цели она хорошо работает но ну, в этой сборке, которую я вам покажу она хорошо работает по всем целям что касается персонажей, которые, с которыми она себя хорошо чувствует это Леона Алистар даже Браум хорошо Нами неплохо, неплохо. Нами она хороший саппорт в принципе лучше всего это Леона Алистар вот два, два, два саппорта, которых она прям любит, обожает, ценит за счет своего контроля Каждый контроль, давайте разберем по ее пассивочкам умениям, быстренько, чтобы вы понимали. А, так, Каждый выстрел наносит метку на противника. Давайте я поставлю манекен, чтобы вам было более понятно, кто не знает, кто впервые будет смотреть гайд, вообще, что такое кайса. Так, ставим вражеский манекен. Смотрите, вы бьете, наносите физический урон, плюс 3, видите, магического. И появляются цели, метки. Вот эти метки, это 5 меток. Вот пятую метку сбил. Нет, она не сбилась, неважно. Раз метка, два метка, два метка, три метка, четыре метка. И пятый выстрел убивает метку, наносит урон, равносильный от потерянных здоровья противника. Вот эти все метки, это ее идет, нет, мы не выходим с игры, это идет ее один из основных аспектов, почему нужны ей такие, как Леона, Алистары, Вуконги, у которых есть контроль, которые могут ей помочь настакать этот контроль. Значит, погнали, что она дает? Она наносит магический урон, а, потому же галя у которого есть магический щит, который срабатывает при нанесении ему магического урона, кайса с автоатаки может ему сбить. А, активировать его, то есть, и он станет у него в КД. Поняли, да? Uh, ну как в КД, он заново начнется у него заполняться С этим мы разобрались, то что она взорвает метки, да, и в размере 15% от недостающего запаса здоровья цели Чем меньше хп, тем больше урона она нанесет в размере магического урона Не считая уже ваших автоатак Так, погнали uh, Первое умение, Кайса выпускает uh, свои какие-то хернюшки без, без разницы, как мы их будем называть так, это у нас второй, повысить уровень, это мы не там повышаем уровень. Так, она выпускает 6 нарядиков в цели. Если тут будет стоять несколько целей, она будет рандомно пулять во все цели, в которые попадает дистанция. Видите, в 3 цели полетела Всего их 6. Чтобы их улучшить, многие задаются вопросом, как их улучшить. Сейчас мы уберем манекены. Улучшаются они при а, вот такой сборке. Давай, давайте добавлю деньги, чтобы вы поняли, как это все делается. А, первые предметы, которые нужно закупать, ксем. Там написано в, у, в умении, что нужно собрать, чтобы улучшить первый навык, 70 силы атаки и будет уже а, дождь и кати уже 12 снарядов вместо 6. Это типа довольно неплохо. Так, хорошо, как мы делаем э, вообще сборку, самое главное, да, то есть как до первого дракона нам сделать улучшение первого навыка, чтобы она была сильнее. Советую вам очень часто, ну, потому что, смотрите, вы можете, конечно, купить сразу и вампирский э, скипетр, да, чтобы у вас было магическое, физическое вытягивание жизни противника, но он стоит дороже на 200 копеек. 200 копеек в начале это сложно, поэтому я советую всем, особенно если есть какой-то там хиллер или у саппорта есть какой-то хил и собирает ботинок там, да, чтобы захилить противника, ну противники, чтобы хилились, короче, берите сразу себе кусочек от Глашатова, он дает 20 сил атаки, взяли, а, к нему идет а, самый лучший меч, 40 сил атаки, да, с него мы будем собирать инфинити, Кусочек, хоп, взяли. И обычный базовый длинный меч. Он дает 12 сил атаки. И вот мы сейчас видим, у нас уже первый навык. Он улучшается. Мы сейчас его улучшаем. И если мы сейчас поставим вражеский манекен. А мы его поставим. Обязательно, чтобы показать на примере. Вражеский манекен. Вот они стоят, мы уже улучшили. И как видите, уже в принципе улетает больше урона. Сейчас давайте мы одну цель поставим. Один вражеский манекен, вот он стоит 200 урона, но опять же Это манекен, у которого 100 защиты Напоминаю, да? Манекен 100 защиты Окей, убираем манекена Хотя не, пусть стоит, пусть стоит, он нам не мешает После того, как вы собрали все эти предметы У вас стоит выбор а, нужен ли вам а, вампиризм Ну, вампиризм от а, умений Да, физ, магическое вытягивание Вот эти ботинки, не обалденные заходят Потому что Кейса наносит как физический Так и магический урон Поэтому в любом случае эти ботинки Но первым предметом Нужно собирать клинок падшего короля Почему он? Потому что он дает 35 к, к, к скорости атаки Да, помимо силы 35-7% усиления замедления противника Там вампиризм очень хорошо заходит. Ей нужна скорость атаки. Почему нужна скорость атаки? Потому что мы переходим на третье умение сразу. И пытаемся понять, что же делать третье умение. Третье умение, когда вы его активируете, кайса начинает бежать. При этом, когда она бегает, она не может бить противника. Давайте я поставлю скиллы в кд, чтобы вы понимали, как это выглядит. Вот вы бежите. Я нажимаю автоатаку, она не срабатывает. Только после того, как я вышел, она начала срабатывать. Давайте еще раз. Бегаю, нажимаю первый, он не срабатывает. Как только она вышла, она сработала нужно максить скиллы именно таким образом, что первый, можете второй, первый-второй, это если вы готовы сразу разрывать, когда у вас есть какая-то Леона или Стар, которая второй, второй, как работает на второй навык? Вы прицеливаетесь в цель, вы попадаете в эту цель, наносится магический урон, ложится две метки. Если улучшить второй навык, будет три метки вместо двух. Поняли, да? То есть вы набили противника, у него, допустим, просили жизни, ему нужно сбить, он текает от вас, вы нажали второй, вы доиграли, нанесся урон. Взорвалась пассивка, если у него было мало жизни, он умер. В принципе, несложно, это вы наработаете. Опять же, вы бежите в третьем, вы не можете использовать второй. Поняли, да? Почему нужно качать третий? А, третий, он дает, помимо скорости передвижения, да, это небольшой ваш рывок, мобильность в файке, еще скорость атаки С каждым уровнем скорость атаки Она будет повышаться Начиная с 45, заканчивая 60 Чтобы улучшить этот навык Он приносит нам невидимость Как мы знаем в Wild Drift Невидимость это не контрится да? То есть если кто-то в инвизе Вы не знаете что с ним делать Ну кроме героев, которые могут подсветить Кстати, насчет второго навыка Второй навык может подсветить противника. Раскрывает первого пораженного врага. Накладывает. Раскрывает. Что такое раскрывает? Есть акалии, вражеская, которая находится в невидимости. Она есть в невидимости. Но у вас есть второй навык, которым вы попадаете. И сразу раскрываете ее местоположение. То есть вы видите ее в инвизии. Еще один плюс койсы. Именно за счет этого навыка. Хорошо, раскрываем теперь полностью второй навык и сборку. Почему нужно именно собираться так, а не по-другому, да? Скорость атаки, понятное дело, вы АДК, вы должны накидывать урон. Мы собираем клинок падшего короля. Он нам дает 35 скорости атаки. Ну, понятное дело, вам ботинок нужен будет. И потом вы берете кусочек изогнутого лука. Просто кусочек, и что у вас получается? У вас получается 65% скорости атаки, и вы уже улучшаете свой третий навык. Это происходит приблизительно где-то на девятом уровне при обычном фарме. То есть где-то так вы уже улучшили. Тут уже косяк, смотрите, уже подпушила, уже 11 уровень. Давайте мы немножко по ней сыграем. Покажем, как это в принципе реализовывается. Видите, она в невидимость уходит, бегает в невидимости. Вот она была одна, мы по ней доиграли, урона, конечно, видите, мало, не получилось, ультанули, долетели, доиграли. К ульте мы сейчас вернемся. Хорошо, с этим все, в принципе, понятно. Это мы улучшаем сразу с первого на третий навык. Но это если вам нужна мобильность и выживание в файтах. Поняли, да? Это вот, вот, эти вот, вот такая поочередность предметов приводит вас к тому, что у вас есть два улучшения. После этого вы уже начинаете думать, что вам нужнее. Я, конечно же, ухожу в криты. Но если есть а, необходимость в пробивании брони, берите глашаты, если есть необходимость. Эм, ботинок вы будете улучшать в зачарованный медалье. Это все ситуативно. Но, берем пример. Я играю как АДК, я беру ей сразу Грань Бесконечности и апгрейджу лук после чего я собираю глашаты я собираю глашаты вот эти четыре предмета это идут ее первоосновные, которые ей собираются эти предметы а урон у нас сразу увеличивается мы можем уже играть с критами массово набивать на противника скиллы понимаете да массово набивать на противника скиллы сейчас мы потанцуем разберемся как работает ультиматив. вот есть дистанция ультимативной способности а вот есть второй навык, который мобчик мне мешает, чтобы доиграть. Вы так же самое, видите, можете доиграть по вторым навыкам по врагу. Сейчас я уберу перезарядку 0. Сейчас прибежит вражеская кайса. А, и давайте мы что-то ей добавим. Вообще лучше бы заменить чемпиона. Кайса кайсой, а давайте мы какого-то Олофа поставим. да? Накидаем ему уровней. Там какой 12 на тебе 13 уровень. Давай мы тебе еще накидаем денег. Пока не сильно много, чтобы ты мне сразу харю не отбил. Так, хорошо. Вот мы уже начинаем файт а, Смотрите, когда вы собираете рунан, рунан это лук, вы распространяете свои удары по всем, кто есть рядом. То есть, стреляя по... У меня шунан есть, есть рунан, все нормально. Давайте пойду на мопчиках, покажу вам пример. Когда вы стреляете по мопчикам, да, вот на них тоже, на, на всех налаживается какая-то дичь. У меня рунан не работает. У меня и первый навык не работает, не поверите. Третий работает, второй работает, первый не работает. Ха, прикольно. Вот вам баг, видите, у меня первый навык не активируется. Сейчас пойдем на базу, разберемся, что за хрень. Сейчас мы переделаем сборочку, продадим. Потому что странно, Первый навык должен активироваться. Вот мы нашли баг. Бак в игре, да? Непонятно. Давайте сейчас все перепродадим. А, потому что я на самом деле не понимаю. Я записываю сейчас типа гайд. Что-то пытаюсь объяснить. А тут хуяк и не работает. <laughs> не работает навык. Классика. Так, ну что, давайте все предметы, которые нам нужны, покупаем. Ну, давайте уже закроем просто сборку. 75% открыто. Мы второй навык не улучшаем. Он, в принципе, нам нужен только для того, чтобы... Добавить метки. Идемте проверим. О, смотрите, теперь появился. Да, то есть сейчас темный подбежали светлый. Сработало, да? Хорошо. Идемте Колофу. фул сборка. Сейчас надеюсь будет все работать. Так, все, да. Я бью мопчиков. Видите, на всех накидутся метки. Отлично, хорошо. Почему ей нужно 75 процентов крита? Потому что она все-таки ДК. И сейчас вернется у нас Олаф на закупке 13 тысяч, я думаю, 3 предмета он точно купит Посмотрим, что с этого получается Да, видите, у него урон небольшой, по 1000 не бьет Но она у нас и не особо и стрелок Ее фишка в том, что когда вы используете третий навык Вы повышаете на 60% свою скорость атаки Она у нее и так большая вот мы залетели к противнику, в тузец, да, побегали, потусили, использовали навыки, накидали. Он пытается уйти, кинули навык, но он уже умер, потому что мы быстро стреляем. Уже хорошо. Сейчас, давайте тогда мы сделаем его более агрессивным. Накидаем ему еще, наверное, денег. Или ты уже агрессивный, да? Уже агрессивный пацан. Вернись обратно, не, не хочет. Хочет, включил второй навык, хочет подраться. Ну, давай подеремся, мопчики подошли я же говорю кольца она много урона я когда-то на кассе чтобы вы понимали влетел один в четыре на нашоре, они были как раз под шор отравлено шора, шора порежет броню так вот авар упал доигрываем щиточек раз, щиточек 2 ульта щиточек 3 и танцор щиточек 4 но ну, я просто их юзнул чтобы вам показать а, все в кд я умру да я умер так ладно Олов, вам мы в принципе что, давайте может сто денег дадим, чтобы он был агрессивный, попробуем с ним пофайтиться разочек. И на этом в принципе закончим стрим. Вам нужно было понять, как надо было собирать. Что касается позиционки, она не влетает первой никогда. Она ждет, пока команда начнет что-то делать. Один на один она хорошо отыгрывает. Именно вот когда нету мобчиков, никого нету, первый навык он больно бьет. Олов, что ты такой? За счет третьего навыка вы можете сократить дистанцию с противником, ультой долететь, накидать ему то, что нужно, сыграть, нанести урон, использовать чит, ускориться. Использовать чит, ускориться. Иди сюда. Не хочет он идти сюда. Текает, короче, олов. Вообще нужно догонять с помощью ульты именно такие моменты. Либо же ульта вас сейвит. Вариантов несколько. Понимаете, да? то есть либо вы догоняете противника вы можете заэскейпить кстати допустим Джарван Джарван четвертый вас впрыгивает ультой вы можете разорвать его ульту, то есть перепрыгнуть за барьер тем самым вы нанесете себе щит то есть некоторые преграды которые есть на пути Кайса может преодолевать вот это тот радиус на который есть у Олафа сейчас это именно тот радиус по которому Кайса играет как видите олов очень быстро он очень быстро текает педалит просто как может не хочет он драться давайте мы синициируем. вот кстати смотрите а он ушел уже да попробуем доиграть и не попали ну ладно заем того чтобы он был более более жирным Давай, олов брома себе не гони братан надо подраться надо контент. Кинули, взорвали, кинули, взорвали. Ультимейт, ультимейтик, ультимейтик. Вот, щиточек, смотрите, сработал щиточек. Вспышечка, доигрываем, взорваем и все, окей, наконец-то мы его убили. Ну, Олаф не самый легкий, как видится, да, против кайсы. Кейса не контрит Олафа, говорю сразу. Олаф, он ба, Олаф не контрится. Видите, Олаф гонится за мной, сработал щиточек. Играем по мопчему, мыпчики не помогли. Третий навык у нас кадешится. Смотрите, если его использую и начинаю бить, при каждом выстреле он дополнительно кадешится на полсекунды. Это то, что нужно знать про третий навык. Ультимативная способность, помимо того, что ты телепортируешься к кому-то. К кому-то. В кому Роскон Чемпиону. получать щит прочностью. Вот это вот все. Сила атаки усиленная, да. В принципе, с этим вроде все понятно. Видите, по... по манекену 700 вылетает. Давайте покажем на примере, сколько вылетает в лесу. Кайса, кстати, один из тех персонажей, который может играть в лесу. А это, кстати, вот маленький баг, как можно чекать впереди себя. Ну, если вы не хотите пользоваться вот такой штукой. Чисто вот, видите, бегаете там, чек... Контролировать именно карту удобно Так, что я вам не показал Я хотел показать, как, о, какой урон наносится по объектам Идемте, покажу урон по объектам 4 ХП стало меньше Взрываем 350 350 урона Более чем достаточно В принципе, все остальное, что нужно было знать Это сборка Давайте еще раз я вам покажу, кто случайно забыл Как собирать начальную стадию кайсы и что ей в принципе нужно Это Самый лучший меч Это э, признание палача И обычный меч Это чтобы улучшить первый навык Первый навык улучшается на первом драконе Дальше, если вы хотите усилить Третий навык, вы собираете э, Клинок падшего короля И лук Клинок падшего короля лук Улучшает вам э, третий навык Для второго навыка, чтобы улучшить второй навык Вам нужно 80 магического урона Это Лич Бейн купили личбейн у вас э, работает второй навык при попадании во врага он снимает КД 70 процентов налаживает три метки и все в таком же стиле в принципе он вам не нужен поэтому личбейн со сборки мы автоматически убираем переключаемся на ботинок с которого мы делаем щит да с лука мы улучшаем лук это скорость атаки конечно же гранит у нас уже 50 процентов крита пробивание брони 75% крита дополнительный щит. Все, это ее основная сборка на кейсу. Четыре щита. У нее четыре щита получается. Что... То есть, если вы будете, допустим, драться с противником, сто делись со мной, жертва ты моя. Если вы будете драться с противником, видите, Олов охреневший блин текает просто, не хочет умирать. Блин, он быстрый. Ну ничего не поделаем, кроме КД0 и пойдем наглеть просто, блядь, прям под товар. Он не ждал такого поворота, тут ульта, фух, выстрел, выстрел, выстрел, и он выжил. Ладно, на этом гайд закончен по КСЕ, как правильно ее собирать. А, в принципе, все. Больше вам ничего не надо знать. Дальше вы нарабатываете свою механику, свой скилл понимание горы. Лучшие саппорты под нее это Леона и Альсар. У них много контроля, и это ей очень помогает, чтобы реализовать себя как Кора. Они влетают, а вы ультой, если вы далеко можете долететь до противника. Все, всем спасибо, всем пока. Если что, пишите комментарии, они очень важны. Ставьте лайки под каждым гайдом. Пишите гайд, на, который, на которого героя вы хотели бы узнать, что в гайде конкретно рассказать, и... Скорее всего, я его сделаю Я все комментарии читаю, ребят Давайте, я жду ваших комментариев Они очень нужны, очень важны Все, всем спасибо, всем до встречи Пора спать Видеозапись закончена